Всем привет! Сразу же скажу, не удивляйтесь, почему очень сильно лагает это видео, я сам не до конца понял, потому что прошлое видео было нормально, хотя игра, в принципе, точно так же подланивала. Вот, наверное, связано с тем, что я там что-то поделал с настройками, и у меня форматировался диск. В общем... Данное видео будет такое, там приветствие будет заевшее, то есть как я просто там приветствуюсь, и заевшая картинка, к сожалению. Так что вот, но надеюсь потом все будет исправлено, да. В этом не следите строго, но данное видео будет такое. А дальше уже я там что-нибудь поделаю. В общем, смотрите, сами все поймете. Всем привет, дорогие друзья, с вами Артем, вы на канале Артем Мур мы продолжаем проходить инди-хоррор и причинение на пк собственно вот здесь мы остановились в прошлой серии да здесь в камере. сейчас вы можете видеть меня нормально с нормальной крепкой вот меня это тоже очень сильно радует в общем, я не знал, что тут можно сделать. Теперь я знаю. Куда тут можно пойти, что нужно сделать. Игрушка лагает, потому что сама по себе игра. Куча. <как> сама по себе такая игра. Ну как бы не совсем сама по себе. А это все ноутбук. Он не мощный, поэтому лагает хотя когда смотрел оперативку по этой игре у меня все подошло и даже превысило, но почему то все равно лагает меня это немного настраживает но самое главное, что хоть как то нам. так что это такое, Тут почитать нельзя? нет, почитать нельзя пока ты знаешь что это не наша комната скорее всего а вот мы вот чеки включали В общем пароль какой-то пароль там ноль э -э, 0 пять один шесть. сейчас посмотрим 0 5 7, 6 да я оказался Вот нужно попробовать. Я лучше открою леп, потому что мало не блин захлопнется. Сама. Так. Вот в этой игре очень круто сделано, что можно абсолютно все нажать посмотреть. Любой диск, любую книжку, блин. Это очень круто сделано. Вот данный диск включу. всякие штучки ручки о подпечатать можем даже сесть мы можем жалко все закрыто ну, типа наш кабинет воу Фу, Сня, сфоткал, и вешку сделаю точнее сфоткал о а вот и кстати билет да е взять себе что-то было все вообще можно уже идти Мне это не нравится Кто там? Убегает, это что такое? Подожди, что ты делаешь? Что с маской? Ч ты за хрен? сюда отсюда. О, друзья, все, начался хоррор. Начался хоррор. Добро пожалуй. Блин, сюда немного. Закрыто. А, типа на машине смотрит. Угу. Окей. Что за хрень? Что? Типа мы убийца? типа а взаимодействие мы можете взаимодействовать с множеством объектов в мире игры вот важные предметы будут подсвечиваться, как бы говоря вам что они следует обратить внимание окей okay. mm -hmm. блин прикольный сюжет то есть типа мы как бы убийцы, но мы не знаем, что мы убийцы. Пять вс запутка. Ладно. -а. Mm. Да. Вс грузится. О, все, загрузилось. Меня задержали на выходе, мне отдать подарок. Теперь не одни любители. Крик. Привет, дарма. Меня задержали на выходе и не даются самолет. Понимаю. Можем мы, же... мы же в дерево врезать. Почему мы оказались тут? Мистик? и Ми... Стоп чего А вот цельный способ изгнать духа. Стоп что? Какого духа? Вс у меня улика номер два, типа. А, тут полиция уже побыла, что. Я не понимаю какого духа. Там куку что ли? Да? Духа блин. <laughs> Я не экзорцист. Я не умею. Дух за вас. Чего за дух? Опа, эта картина не было, сколько я знаю. Там ничего нету. Нету. Так, в общем, куда вот, нужно идти. Что нужно не в туалете его? <laughs> Точно не изгнать. Куда-то дух. Демон. Вот отвечаю, игра напоминает Home Sweet Home. Кстати, вот вторую часть, может, поиграем как-нибудь. Первая мне понравилась, я полностью прошел. Но полного прохождения нету её... на моем канале, потому что я там ее за кадром прошел. Вот. Ну, прошел, скажем, за кадром. можно изгнать не типа наша жена погибла и ее убили ну, как бы мы но это как бы не величие матча не что ли пойдём? это точно не был тут картина страшная так а мы выйти не можем и пароль. какой-то тоже не будет. Ч ⁇ за демо? Мне здесь страшно, мне очень мурашки по коже, куда они побежали. Какой-то демон. Земля какой-то. Видите, уже не так сильно помогает. какой-то диск можно найти, но теперь там будет рассказано, как это сделать. без посмотрим. Так, ничего не подсвечивается. Так, а тут что-то подсвечивается. Еще <музыка> месяц. <музыка> Ясно, телевизор теперь у нас не работает. Здесь еще наверное, электричество? Вообще? Не, послышался, тот тут что-то Уже будет вкусно. Это... Я не знаю. Борышки покажут вот эту фотографию, пошли на куда да о кстати может надо что-то что это что такое а типа код пароли тут эти ну, вроде как бы вел там все а, ну каким образом я вам но этого демона смогу знать даже не знаю что за демон где он да я может быть угодно так нет тут я был Смет есть. Пора. Не, мне с фонариком говорит спокойно. Может говорят, на вот Я слышал там то дверь в нашем Презент произошла трагедия. Женщина зарезала в ее в собственном доме. Ее с собой жестокость ударили ножом, были раз, что звали Сара Паут. Сара в двадцать последний сезон из 9.1.1, прежде чем он скончался в трат. Главное, подозреваем в этом жестоком убийстве, следствие считает его мужа Гарри Паута. Мы нашли мертвым в паре кварталов от места преступления. После смертельного столкновения с деревом, Гарри скончался. Гарри был такой силой, что даже сломал грудную клетку руку. Литация достала снова для версии возможного побега с места преступления. Священники сообщают, что у пары также есть 19-летней дольцы. Но полиция так и не смогла найти ее. Если кто-нибудь будет слушать ее и узнать место положения, пожалуйста. Немедленно сообщите об этом полицейским часто признать в полос. Согласитесь информацией, что Сара была жертва бытового насилия. Если вы знаете кого-нибудь, подвергающегося по боям в семье, сообщите в соответствующей инстанции. Принес певая. Что? Кто-то подключил радио. О, показать текст. А, телеком соединяем людей мистер Гарри Рейн Паулт 17, Drive. Мидерсдрайв. Фолс Вашингтон 909. Ничего не дал. Это что? 504, делать надо. Э, скажите, где он будет. Он где меня идет, а, он, типа, не А, мы теперь не можем быть. Так, стоп, мы теперь типа, мертвый уже? Я не понимаю сюжет у него. Он какой-то запутанный. Бррр, еда. Нищий. себе. Или... Человечку даже не знаю, было... а, закроем холодильник. А, ла... а, вот это не Прикольно. <смех> У меня уже немного страшно стало. Черт это такое? Так. О! Как и знает демон? Открытное воспоминания. Посмотрите в меню. Сейчас посмотрим. June 6, что вы июня 1999 года, пишу это, руки дрожат, Маги нет, Майкла нет, Гарри и тоже, по крайней мере того, которого я полюбил, слышь, я остались совершения и то чудовищем от него, он идет мне все сильнее, я уже не могу его оправдать, я так устал. вчера зашла соседка, должна быть что-то услышать. Но настоятельно посоветовал мне вызвать полицию, но я просто не могу, я так люблю Гарри. Он, он так и не справился с потерей Майка а до сих пор винит его в этом моменте. Может, он у прав? Он только делал, что ее все дни напролет все дни напролет проводится на проводит подвале за чтением текстов на книге. Он такой нервный, что Майк не могу его бросить. Я знаю, что глубоко внутри него живет все тот же любимый Гарри и хочу быть рядом, когда он вернется. Черт, это так сложно, но я должна остаться. Я все прочитал Тихо, тихо, тихо. Это? Дома никого нет Я хочу подкрывать. Что-то было. Че, хоть, хоть, хоть, хоть, хоть, хоть, закрой. Блин, ну а ты открыл дверь? Закрыть надо было. Не открывать. Ничего больше нет. Ты видел это у Какая-то женщина. Тени Так, сейчас все двери закрыты. Но мы получается как бы в нас какое-то существо. Демон какой-то в нас сидит. Да. И вот это все выгорает, как бы много не понял все закрыто а, тут открыто все закрыто Фу, Знаете, как бы сложно впечатлить немного и прям до крика довести поэтому я так странно пугаюсь Что это? ILook? in the my Я I меня хаск. Я что-то вижу, короче. О, телефон. Нам не не звонок другу? Там друг звонит, наверное. А где моя машина? А да разбил можно молотом взять мне кажется нам очень пригодится цепи нифига сильно в грыни через зеркало можно призер Ой, золо что чё так? У золо голову. Голова зря это сделали. И как мне сюда выбраться? <свят> Ой, я забыл чисто. Откройте дверь. Чего вы меня заперли, люди? Там был какое-то воспоминание. Сейчас посмотрим. А, способ Наверное, возможно, поможет книга по актуальным наукам. А, так тут. Мы же, да? Сидим в подвале, как говорили. Гараж как бы мне открыть, ясно, понятно. О, лагает, это жестко, блять. Нуженка себе пивона. Вы можете меня выпустить? Чем не делать? Все двери закрыты. Камон вы с Что-то лежит. Там что-то книга какая-то вроде. Да? А, будет стремянка. Не, мы ее использовать не можем. Вот, там какая-то книга лежит. Что вижу. Что-то я не очень понимаю, друзья. Это я правда не понимаю <звы> да. ладно в общем давай на этом закончим а, вот спасибо за просмотр спасибо что смотрел до конца в следующей серии будем выбираться за до подвала, потому что сейчас я не знаю что это делать. И дальше уже будем так сказать дальше проходить в ту офигеннейшую игрушку. Подписывайся на канал, если ты еще не подписан, поставь лайк. Прям очень прошу. Это поможет моему продвижению канала Также говорите своим друзьям в моем канале. Это тоже очень поможет. Потому что если каждый человек будет ставить лайк, подписываться на канал и говорить другим, потом эти тоже будут говорить другим, так далее как раз -таки канал наберет уже нормальную аудиторию. вот.